Всем добрый день! Сегодня у нас очередная небольшая распаковка. На этот раз связано тоже с ноутбуками, но уже не модернизация, а защита. От пыли в частности были куплены специальные силиконовые затычки для того чтобы скрыть основные узлы а именно разъемы на ноутбуке это такие как и usb HGA, дальше hdmi ну и другие сопутствующие разъемы которые присутствуют непосредственно на ноутбуке чтобы попадала пыль и тому подобное и достаточно защитить эти разъемы пришло у нас все это дело вот в такой упаковке помимо основного пакета серого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 А находятся у нас в три пакетика стандартные в каждом пакетике по 13 элементов для разъемов ноутбука цвета различные цвета радуги то есть можно выбрать в данном случае выбрано три варианта два из которых совпадает по цвету это черный и один цвет красный внутри этого пакетика соответственно находятся эти вот силиконовые чехлы непосредственно для разъемов вот эти вот чехольчики силиконовые и давайте сейчас посмотрим как это все дело размещается непосредственно на ноутбуке для этого мы сейчас воспользуемся подопытным и продемонстрируем как это все у нас взаимодействует с этим а может и с двумя ноутбуками итак давайте устанавливать все это непосредственно на ноутбук Как видим после установки что достаточно все хорошо сидит в некоторых разъемах сидит даже достаточно плотно что потребует некоторые усилия чтобы снять эти силиконовые чехольчики, особенно на ethernet и на некоторых usb разъемах это нужно будет учитывать а так прекрасно все садится и защищает непосредственно от пыли так что кому необходимо могут перейти по ссылке в описании и посмотреть и сделать свой осознанный выбор всем спасибо за внимание кому это было полезно всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания